Что он еще и... До марафона белые ночи осталось совсем чуть-чуть. Меньше суток, но больше 12 часов. Идем на регистрацию. Народ уже в зеленых футболочках зарегистрировался. Это зимний стадион. Манежная площадь 2. Памятник архитектуры 19 века. Закрытие регистрация осталось два часа Я как всегда в конце последний все нормальные люди уже зарегистрировались я думаю зато там будет мало народу вот этот вход и тут действительно уже свободно-свободно ну свободно. блин можно было здесь поесть попить а это ты? Так, нам надо как-то разобраться со страховкой. Молодец. Ты узнаешь ее из тысячи! Привет! Привет. Я тебя рада видеть! Я, я тебя рада видеть, как у тебя ароматно пахнет кофеом. Хочешь? Нет, нет серьезно? не допить да. уже. Ты бежишь в марафон? Да я марафон люблю, конечно. тоже я, я теперь могу бежать не ниже марафона огромное количество страхователей жизни девушек которые беспокоят чтобы нам было все хорошо 150 рублей страховочка и теперь номера ага вспомнить все 717 у меня какой-то такой должен быть номер 1500 1500 где-то здесь я должен быть тихо спокойно все фотографируются мои все наверное уже разбежались по номеру дает вот наконец нашел я свой любимый пауэрап затариваюсь капитально на питерский марафон и на суздаль суздали бежать долго поверапу нужно много а суздали будем но но я всегда, я, сейчас, всегда а, заранее, а, я всегда а, заранее я а, заранее там придешь все, разберу, все все голодные все голодные приедут да, да. и разберут так значит берем а еще я стал счастливым обладателем изотоника пауэрапан и... Кажется, скидки. Мы не будем про скидку всем рассказывать, все посмотрят и набегу, да. Скидка, это если вы столько едите, вместо обыкновенной еды, если едите гели вот эти, тогда у вас скидка будет. В общем, попробую и обязательно расскажу, как вкусно или не вкусно, полезно или не полезно. Если вы много бегаете, то когда-нибудь вы слышите слово «тейп», а потом он оказывается у вас на какой-нибудь частице тела. Видимо пришел тот момент, когда это должно было случиться и со мной. Вот тейп. Сейчас будем клеиться. Мне кажется, очень хорошо получается. Это не обработанная поверхность, а это обработанная поверхность. Я вот тут подумал, что практически все готово. Французские духи. Опс, вот пошел процесс наклейки. Так, а мне вот поближе, так, да, надо? Нет, вот так, так вот, вот так, прошу. да? Угу. Только даже почти как у Дарта Вейдера получилась. Звездные войны. Или у Бэтмена. Спасибо большое. Переходите к нам еще. Да. в